Приветствую на канале Шарабара, а идею для данного видео мне подкинул мой подписчик в погоне за золотом. Что ж, ты предложил зайти в политику, которую я, признаться, не люблю, но, но наверное, приличие ради хоть как-то с ней ознакомиться, типа, было бы не лишним, поэтому вот... Говорю сразу, никаких анализов нынешней политической ситуации, внутренней, внешней, как триклятый запад давит нас своей капиталистической пятой, пытаясь подмять под себя, или вот все вот это вот, все прочее, давайте вот без этого. Сразу поясняю, я аполитичный человек, мне насрать на политику, все политики для меня пидорас. И прелюдия уже затянулась. Погоня за золотом, большое тебе еще раз спасибо за тему, начинаем. Слово «политика» переводится с древнегреческого языка как «государственная деятельность». Значение термина включает не только государственную власть в стране, но и события, которые происходят в обществе. Исследованием политики занимается наука-политология, как ни странно, изучающая политику как процесс, происходящий в социальной среде, ну, то бишь, среди людей. Отношения власти и общества, их взаимодействие или наоборот. Политика как явление появилась еще в древние времена, до нашей эры, как ни странно. В древности существовали города, тогда называвшиеся полисами, это город-государство. По сути, каждый отдельный город был небольшой копией государства. В каждом было свое самоуправление в лице общин. Это была, по сути, древняя форма демократии. Общество самоорганизовывалось, в общине были представлены все классы городского общества, богатшие зажиточные бедняки. Такая форма осуществления власти существовала в Древней Греции, Римской империи и других государствах. По сути, политикой можно назвать все, что происходит внутри государства, потому как институт государства так или иначе контролирует все аспекты жизнедеятельности общества. Сам термин «политика» был введен великим древнегреческим ученым-философом Аристотелем в IV веке до н.э. он говорил, что политика есть искусство управлять людьми. Есть много теорий, исключающих друг друга о происхождении политики. Например, теологическая теория полагает, что политика, как и все на земле, возникла по воле Бога. Ти Путин! Антропологическая же, напротив, указывает, что политика возникла, исходя из особенностей человеческой натуры. Агрессии, в первую очередь. Психологическая же утверждает, что политика относится к бессознательному. Ну, во всяком случае, так писал Зигмунд Фрейд, типа авторитет. Есть также социальная теория, относящаяся более к социологиям. И она утверждает, что политика есть закономерное продолжение общества. Политика и власть – это как высшая точка развития общества. Здесь мы касаемся вопроса возникновения государства. Подобия государств существовали еще в древние времена. Были племена, был вождь и его помощники, ну или старейшины. Позже, с появлением частной собственности, появляется институт государства. По мнению философа и исследователя Гопс. Государство возникло в результате общественного договора. В догосударственное время люди истребляли друг друга. Тогда они решили пожертвовать частью свобод и отдать прерогативы государству, как гаранту порядка и мира. Политика это прерогатива не только госорганов, но и простых граждан. На протяжении столетий менялись методы управления. Государство переходило от тоталитарно-авторитарного к либерально-демократическому строю и наоборот. Менялись политические режимы, но структура управление в основном оставалось неизменным. Однако, начиная с 18-19 века, граждане начинают участвовать в политической жизни государства. Создаются парламенты, где народ может представлять и отстаивать свои интересы перед властью. Таким образом, происходит диалог власти и общества для более эффективного осуществления процесса управления. Политика, как социальное явление, охватывает целую совокупность взаимосвязанных явлений и процессов. Организационная деятельность социальных групп и представляющих их учреждений власти по управлению общественной жизнью в интересах этих групп или общества в целом. Общественные отношения между социальными группами и сообществами людей по вопросу о государственной власти, ее завоевание, удержание и использование. Политическая культура и сознание, составляющие существенную часть политической деятельности и политических отношений. Совокупность политических организаций и норм, реализующих политические взгляды, цели, интересы, с помощью которых осуществляется политическая власть. Политика, как социальная реальность, может быть рассмотрена с точки зрения трех ее измерений. В институционном плане, ну или измерений, неважно, политика представляет собой совокупность институтов, осуществляющих властвующую и управляющую деятельность. В политических институтах оформляются и действуют властные отношения. В своем нормативном отношении политика – это совокупность ценностей, нормы задач политической деятельности, зависящих от интересов соцгрупп. В процессуальном значении политика – это система действий, направленных на реализацию общих интересов и целей по осуществлению власти и управлению государством. Стремясь классифицировать политику, выделить те или иные ее типы, политология с точки зрения сфер общественной жизни и государства рассматривает в качестве объекта своего изучения такие виды, как экономическая политика. Она связана с регулированием экономических отношений между гражданами и социальными группами. Экономическая и политическая сфера общества тесно взаимосвязаны системой законов, регулирующих экономические отношения и определяющих государственный строй. Культурная политология Она направлена на регулирование отношений в сфере духовной жизни общества. Культура и политика как общественные сферы взаимосвязаны системой ценностей, норм, правил политической жизни и политических отношений. Социальная политика связана с регулированием отношений между гражданами и их группами по вопросу об их статусах и ролях в обществе. От одобрения или неодобрения проводимой государственной политики со стороны общественных структур зависит направление ее дальнейшего развития. Национальная политика направлена на регулирование отношений между национальными группами и нациями. Политическая сфера жизни общества имеет свою специфику. Ее образуют виды деятельности общественных субъектов, без которых ни одно общество не может существовать достаточно долго. В сфере политики формулируются общие интересы и цели сообществ, вырабатываются правила, по которым распределяются между людьми роли и функции, организуется управление общими делами. Внутренняя политика характеризует связи и взаимодействие субъектов политики в рамках одного государства. В зависимости от того, какая область общественных отношений является объектом политического воздействия, можно выделять экономическую, национальную, социальную и другие направления внутренней политики. Внешняя политика характеризует весь комплекс отношений одного государства с другими. Стержнем этой политики являются защита национальных интересов и создание максимально выгодных Условий для развития страны. Внешняя политика может быть реализована в форме партнерских отношений, взаимовыгодного сотрудничества, а также в форме конфликта и даже войны. Международная политика имеет определенную специфику, заключающуюся в том, что международные организации не имеют властных полномочий, поэтому система международных отношений базируется на таких формах, как переговоры, соглашения и сотрудничество, достигаемое на основе компромиссов. Одна из важных характеристик политики как целостного явления – это ее форма, содержание и понимание ее как процесса. Форма политики ⁇ это ее организационная структура, институты, в том числе система правовых и организационных норм, придающие ей устойчивость, стабильность и позволяющие регулировать политическое поведение людей. Форма политики реально воплощается в государстве, партиях, группах интересов, а также в законах, политических нормах. Изучать форму политики в конкретном обществе – это значит рассматривать эти ее воплощения в обязательном единстве. Такой анализ позволяет дать оценку степени развитости общества, его культуру, цивилизованности, демократичности и так далее. Содержание политики выражается в ее целях и ценностях, в проблемах, которые она решает, в мотивах и механизмах принятия политических решений. Так, политика государства может быть гуманной или антигуманной, миролюбивой или агрессивной. При анализе содержания политики важен и анализ механизма принятия решения. Как правило, по своей сути, он может быть закрытым или открытым. Например, в тоталитарных государствах механизм принятия решений скрыт от народа. Широкие слои населения не принимают участия в выработке и принятии решений. В демократическом, ну вроде как типа открытом, обществе основные решения принимаются с учетом общественного мнения и под контролем гражданского общества. Политика как явление общественной жизни общества характеризуется структурированностью и системностью. Это значит, что политика, являясь целым образованием, вместе с тем состоит из определенных структур, находящихся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости, образует тем самым устойчивую, ну на словах, систему. Элементами структуры являются политические субъекты, объекты, деятельность, интерес, организация, сознание, отношения. Политическая субъектность – это качественная характеристика политического общества, это продукт развития общественных групп, отдельных личностей и их организаций. Как правило, субъектами политики выступают правящие партии, господствующие классы, те социальные группы, в руках которых находится реальная власть. Политическая деятельность – это управление людскими сообществами, подчиненное осуществлению общих интересов и целей. Она неразрывно связана с политической властью как со своим средством. Поэтому ее формами могут быть разнообразные виды выработки и принятия политических решений, а также борьба социальных групп и прочие виды отношений. Политические отношения – это связи и взаимодействия между членами общества по поводу общих для всех интересов, государственной власти как их орудия и защиты их интересов. Политические интересы – это обобщенное выражение потребностей соцгрупп в определенной политике и политических структурах как инструментах их реализации. Они показывают устойчивую ориентацию, направленность поведения социальных групп в сфере политических отношений. Сфера политики – это социальное пространство организованных действий и взаимоотношений людей. Она представлена в форме политических организаций. Политические организации – это различные политические объединения, непосредственно участвующие в политической жизни и оказывающие влияние на ее развитие. К ним относят государства, политические партии, политические институты. Условием формирования политического субъекта является политическое сознание. Слишком много, сука, однокоренных политических слов. Так вот, политическое сознание – это осознание субъектом политики своего места, роли в системе политических отношений, возможностей и понимание последствий своих политических действий. Что-то им подсказывает, что я возненавижу слово «политика» после этого еще сильнее. Ладно. Идем дальше. Политическая жизнь. Очень динамический процесс, которому свойственна определенная внутренняя противоречивость. Динамичность определяется тем, что в ней постоянно проявляются новые субъекты, стремящиеся реализовать свои интересы и ценности. К числу субъектов политической жизни относятся политические партии, движения, группы давления и, наконец, личности, стремящиеся реализовать на практике свои политические устремления. Этим же определяется и ее конфликтность поскольку здесь происходит состязание в различных формах, от демократических выборов до революции и гражданских войн, конкурирующих политических сил за влияние и лидерство. Существует два способа решения конфликтов политической жизни общества. Первый – насильственный, характеризующийся жесткой конфронтацией политических соперников, и это в конечном счете ведет к революциям и войнам. Второй Консенсусный, который характеризуется тем, что стороны признают наличие разнообразных интересов внутри общества и стремятся на основе компромиссов найти целесообразные формы существования. Источником политической жизни является политическая деятельность, обусловленная политическими интересами субъектов, участвующих в процессе борьбы за власть, реализующих властные полномочия или оказывающих определенное влияние на власть. Если попытаться перечислить конкретную составные части политики, то в качестве таковых можно назвать политические взгляды, идеи, теории, программы, ценностные ориентации, установки, стереотипы и тому подобное. Обычаи, традиции, образы поведения, общественное мнение, специфический, политический, язык, психологию людей, государство, партии, группа интересов и движения, законы, права человека и другие, политические и политика, правовые нормы, отношения власти и по поводу власти, политических, лидеров, элиты и так далее. Помимо составных частей и элементов в политике, иногда выделяют три уровня ее существования. Первый, так называемый макроуровень, характеризует государство как публичную принудительную власть, ее устройство и функционирование в центре и на местах. Второй, так называемый микроуровень политики, охватывает отдельные организации, партии, профсоюзы, корпорации, фирмы. И вот все в том же духе. Здесь, как и в государстве в целом, обнаруживаются внутренние явления и процессы, свойственные большой политике. Выдвижение и реализация коллективных целей, принятие решений, распределение должностей и благ, применение санкций, соперничество индивидов и групп за власть, конфликты интересов и так далее. И третий, мега уровень политики, относится к деятельности международных организаций. Собственно, первый из этих уровней занимает центральное место и характеризует суть политики. Второй же и третий уровни имеют подчиненное значение. Фух, как я и сказал, я уже ненавижу политика и все производные от этого слова. Хотя ладно, чего я преувеличиваю, или не преувеличиваю, как знать. Не суть. Так вот, в погоне за золотом еще раз тебе большое спасибо за данную тему. Как я и сказал, никаких разборов политических ситуаций в стране, в мире, кто что происходит, кто кого за гаражами изнасиловал. Ничего подобного разбирать не буду и мне это не интересно. Кроме того, сейчас очень много всяких как и около политических, так и конкретно политических каналов на ютюбе. На всем позвольте откланяться. Счастливо.